Сядь, ты лучше посмотри, что у тебя в отряде творится. У всех привес, а третий отряд на месте топчется. С чем приехали, с тем и уехали. А в других отрядах? Что ни день, сто грамм, что ни день, сто грамм. А то и 150.